Так, я думаю, сейчас все будет нормально. Да, на крыше. Нам надо так, что просто разработать, по которой мы должны играть. Нам не нужно с другими крышами перестреливать. Так как наша просто... Задача простая. Добыть таковый, больше денег, чем противник. Да. Смотри, есть идея. Иду! Блин, у меня, короче, проблемка, блин. Проблем. Я привык, что в этом, в, в портнате... В портнате надо... на X ставится метка, понимаешь, у меня? Понял? Там не идут не идут надо приманивать их даже ⁇ -мо ⁇ что там творится так идут к нам идут к нам Спасите, О -о -о -о -о -о. а за мной идут за мной идут okay. у меня с цель Один. Один 15 метров. Вы в безопасности. Вам удалось метров. оторваться от противника. Три метра. Ну, что, ждем? Пусть открывает. Пусть открывает. Он снизу, похоже. Вот он. Басарку можно было. М зачем вы... А, людей! На, нокнул! Сосать! Сосать! Хорошо, не зря зашел, спасибо большое. Где он? А, не понял. Они Даже... да? да я двоих нокнул. Они все, они уже лежат. Им хорошо. Ну, посмотрим сейчас, когда... куда они будут лететь. А, ничего не кинул. А, бы она не кинул. Они туда не Они, б... Они боятся. Им <свят> страшно. Они не знают, что это такое. <свят> Они уже поняли, что наша крыса, это наша крыса Сейчас получаю да? приду, окей. Раз, ой, раз, ну... <свят> там просто головка выглядывает, ее пум. <свят> Идейка неплохая, тут нам надо вертолет. Смотри, как... Это что? Давай. Цель помечена! Разнесите тут все! Я загрузчик 2-0 и начинаю обстрел какетными минами. Это прилетело такое. что то она на крышу ни одна не упала пока что. О, попала одна Они по-моему справа где-то сидят Да заныкались, да я к ним, погнали Куда по тебе стреляли? Он упал просто с крыши, чувак что, залетайте сюда, залетайте сюда Я уже здесь был, я уже знаю это канат, он, канатная он... дорога. Мы сейчас так, я на... так я уже на, этаже, ну, типа на Кабель используется, я понял. Я понял. Все, В районе я операции выхожу. Все, я погнал. Следите, все, ходи. я тоже поднимаюсь. Тут был денег, убил уже, вот. а, так, у нас, я уже. Вертолет готов к внесению наличных.